Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о тех рекордах, про которые мы сейчас видим по индексу S&P 500, ну и в целом по фондовому рынку. Как мы видим, вся эта ситуация, которая разворачивается и вокруг Китая, и те беспорядки, которые происходят в США, они пока не влияют на фондовый рынок, потому что рост продолжается, новый максимум, то есть сейчас мы уже по индексу S&P 500 торгуемся выше отметки 3100, то есть фактически вернулись уже до тех уровней которые были до падения но большой вопрос остается в том насколько эта ситуация сохранится и будет ли какое-то второе снижение. То есть Я с точки зрения трейдинговых идей также для себя рассматривал и шорт по S&P, шорт по DAX, но пока сделок по этому не происходило. Открывал вчера сделку по британской валюте, которая уже закрылась по стоп-лоссу, то есть также открывал сделку на продажу, но сейчас также чуть позже об этом расскажу. Но в целом хотел бы также показать ситуацию в отношении непосредственного фондового рынка, как, наверное, многие из вас уже слышали. Я также веду портфель, в котором я покупал, покупаю американские акции, сейчас я покупаю акции в дивидендный портфель и собственно покупки я начал делать как раз в момент снижения, начал я Покупать акции в марте И, собственно, да, акции находились в какой-то небольшой просадке Но сейчас уже большинство из них вышли в плюс Только финансовый сектор фактически отстает То есть мы вернулись и по компании AT&T То есть уже находимся на локальных максимумах Тоже за два месяца по нефтяному, по нефтяным компаниям То есть в том числе по Exxon Mobil который есть у меня в портфеле Мы также подходим уже к локальным максимумам То есть ну, на это также влияет и восстановление нефти Вот финансовый сектор несколько отставал То есть мы были довольно-таки сильно веке. В принципе, я покупал, наверное, по не самым минимальным ценам, которые были. Но вчера цена практически подошла к уровню входа. то и Дальше также ожидаю продолжения. Ну, безусловно, и при появлении коррекции уже новые акции, которые будут добирать, получу новую возможность купить несколько дешевле, чем акция была. Безусловно, есть область сопротивления и большой вопрос остается, сможет ли фондовый рынок удержаться на тех уровнях, которые есть и не сможет ли, что-то утащить дальше вниз, но пока а, ситуация складывается а, довольно-таки интересно. Также Erchardt, Daniels Midland а, компания также. А, Вроде, ну фактически вот по всем, а, по всем компаниям, которые, которые ранее покупал, да, а, сейчас цена уже а, восстановилась, по многим показывает плюс а, довольно-таки неплохой. Ну а вот с точки зрения трейдинга, то есть как раз здесь очень важно проводить параллель того, а, как а, что два подхода они а, действительно между собой отличаются. То есть если собирать портфель из акций, то здесь важен период долгосрочности, да, то есть планомерно собирать акции, добавлять в свой портфель, то с точки зрения трейдинга ситуация постоянно меняется, постоянно нужно перестраиваться, постоянно искать для себя оптимальные точки для Входа. Поэтому сейчас с точки зрения, то есть как раз тот результат, который у меня есть по именно инвестированию в акции, он нивелирует несколько тот результат, который у меня есть с точки зрения трейдинга, потому что пока последние пару недель ну, не такое большое количество положительных сделок было, но и общий итог пока остается в минусе. Соответственно, на текущий момент, если говорить о валютах, то есть начнем мы с евро-доллара, как всегда здесь мы видим новый локальный максимум, фактически мы движемся как раз к тем уровням, на 1.14, на которых мы были как раз в начале марта, после которого началось такое резкое снижение, то есть, когда евро подешевел на порядка 7% по отношению к американскому доллару. Фактически, здесь я для себя также ищу возможности продать, но. Так как пара довольно-таки перекуплена, то ситуация повторяется с ситуацией марта, но ну, безусловно коррекция может быть не такой сильной, но тем не менее здесь данную ситуацию я тоже для себя жду. Сегодня тоже уже обновили локальный максимум, поэтому вряд ли я сегодня буду заходить в сделку, так как не факт, что будет, будут интересны возможности для входа. Но думаю, что на следующей неделе рынок уже будет более интересен для продаж. Ну и Дальше продолжу собирать как раз продажи, собирать покупки, прошу прощения, уже в сторону как раз движения, которое есть, то есть покупать на коррекциях. А по британской валюте как раз вчера я пробовал открывать продажи, в принципе получил довольно-таки неплохую цену. Мы вчера смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в среду, затем был ретест к этому уровню, вошел по 1.2576, но те новости, которые вчера были, они смогли как раз вновь ослабить американскую валюту и в принципе по всем фронтам мы видели снижение. Соответственно здесь сделка по ступлосу у меня закрылась, обновив локальный максимум, но сейчас мы тоже видим, что уже рост продолжается, поэтому скорее всего, коррекция начнется не сейчас, а чуть позже. Ну, и собственно, я дальше продолжу эту ситуацию мониторить. А по паре американский доллар, канадский доллар, вчера волатильность была меньше, чем по всем другим инструментам вчера. Мы только-только немного смогли переломить локальный минимум, то есть фактически это может говорить о том, что пока продавцы не столь сильны, то есть уже волатильность снижается, а, соответственно, в ближайшее время мы тоже можем ожидать возврат уже непосредственно к покупкам, и, пожалуй, вот пара американский доллар, канадский доллар на сегодня наиболее интересно и заслуживает внимания. Если мы сегодня сможем закрепиться выше максимума в четверга, то здесь я для себя также покупки рассмотрю. Еще раз напоминаю, что это ситуация контртрендовая, если мы еще раз глянем на дневной таймфрейм, то у нас здесь сохраняется нисходящее движение, которое ускоряется, да, только, но также ситуация довольно-таки перепродана, поэтому здесь коррекцию там, на пару процентов здесь мы можем ожидать, то есть, ну вот как раз с точки зрения этой идеи здесь я и буду заходить а по паре американский доллар японская иена, здесь мы видим также продолжение роста, то есть вот здесь снижается японская иена по отношению к американскому доллару, собственно новый локальный максимум также мы видим и сегодня здесь также можно рассматривать ситуацию на продажу, но пока также хороших уровней здесь не сформировалось, поэтому здесь просто останусь пока наблюдателем, и, в принципе если у вас есть покупки по данной паре, то их имеет смысл пока держать. Австралиец вот уже подходит к тем целевым уровням, о мы также говорили ранее, то есть преодолели отметку сначала 67 763 и сейчас фактически доходим до максимальных значений, которые мы видели. В конце прошлого года, то есть довольно-таки сильный уровень 70.21, также вблизи которого может случиться и начаться точнее, коррекция. Также пара довольно-таки перекуплена. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма опять же продолжу следить: сможет ли цена удержаться выше отметки 68-83. Это минимум вчерашней торговой сессии. Если не сможет, то буду искать возможность заходить на продажу по данной паре. По новозеландцу. По новозеландцу здесь мы видим сохранение как раз восходящей формации Также мы обновили локальный максимум, движемся на снижение Собственно, сейчас здесь тенденция восходящая у нас сохраняется Также пара довольно-таки перекуплена, но не доходит пока до локальных максимумов конца 2019 года То есть Австралия движется быстрее, поэтому здесь тоже мы можем ожидать коррекционное нисходящее движение Которое тоже имеет смысл попробовать торговать уже на как раз вот на ту коррекцию который будет, но и искать возможности купить как раз в сторону основного тренда. А золото пока движется, ну, колеблется в области 1700, то есть пока мы не ушли ниже минимальных значений, которое мы видели в конце мая, это уровень 1694 доллара за тройскую унцию, но пока с точки зрения, опять же, часового таймфрейма здесь у нас сохраняется движение исходящее, вполне вероятно, что в ближайшее время к этим уровням мы можем прийти. Ну и, собственно, золото становится менее сейчас интересным, чем фондовый рынок, то есть все растет, инвесторы перетекают опять в более рискованные активы, как акции, и, собственно, это дополнительно поддерживает вот данную данную ситуацию ну и по индексам то есть вчера вчера были предпосылки на то что коррекция может начаться но собственно с сегодняшним обновлением локальных максимум этот сценарий не получил подтверждение поэтому сейчас мы видим только продолжение роста с ну, фактически следующей цели, это как раз область 12 911 вот тот, тот минимум который мы видели как раз в начале февраля в конце февраля и вот откуда пошло там последнее снижение там на порядка 38 процентов посмотрим как цена будет себя вести вблизи данных уровней. Собственно, сейчас покупки здесь сохраняются, новых сделок я не открывал, так как не было сигналов, но вполне также вероятно, что в ближайшее время ситуация может поменяться и коррекция здесь все-таки начнется. По S&P также мы видим уже возврат до кризисного уровня, сейчас по CFD контракту торгуемся на 3037, соответственно, сохраняется здесь восходящее движение. Продажи здесь я тоже не открывал, пока не было никаких сигналов, кроме тех сигналов, которые поступали на прошлой неделе. Сейчас рост сохраняется, да, мы видим некоторое ослабление, уже не так активно движемся. Все, наверное, страшнее и страшнее становится покупать на локальных максимумах, но, тем не менее, пока покупки они продолжаются. Поэтому здесь также продолжу следить за тем, как ситуация будет развиваться и буду пробовать заходить, ну, во-первых, на покупку на коррекциях, ну и если будет хорошая ситуация для входа на продажу, то тоже для себя этой ситуации рассмотрю. По нефти также у нас сохраняется восходящее движение, новый локальный максимум, также, собственно, здесь способствует вновь, вновь возврат к спросу, вновь увеличение расходов по использованию нефти и различных нефтепродуктов. Ну и, собственно, по WTI, по фьючерсу, то, что мы видим по данному контракту также говорит о сохранении также восходящей формации. То есть здесь опять новый локальный максимум да, за этот месяц мы видим. То есть уже движение здесь сохраняется восходящее и здесь мы продолжаем, продолжаем двигаться на повышение. То есть вот по фьючерсу на как раз WTI. Если мы с вами смотрим дневной график, да, сейчас торгуемся по 37.57. Ну в целом вот ситуация складывается таким образом, что рынок на этой неделе очень активен Сегодня еще выходят нон-фармы, Но вряд ли они смогут как-то сильно на рынок повлиять то есть, Только, наверное, если данные будут а, Сильно лучше, чем ожидалось Потому что весь негатив уже заложен в рынок И, а, скорее всего, если данные выйдут Такими же, как ожидалось То а, вряд ли какое-то а, провокационное Сильное движение здесь мы можем увидеть Ну а уже в понедельник мы с вами встретимся Вновь и а, резюмируем то, что у нас Произошло в пятницу И построим уже план на предстоящую неделю а, С вами был Саков Роман Не забывайте ставить лайк если вам нравится это видео, ваши вопросы оставляйте в комментариях. И всем желаю хорошего торгового дня, хорошего завершения торговой недели. И увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.